Осторожно, Опа, осторожно, а вы... осторожно. Опа, оп. Просто нужно было чуть отвернуть в сторону, чтобы а -а -а. зайти Вот он завертелся, а -а -а. ручка нейтральная. Оп. Здравствуйте, глубоко, уважаемые любители ледных видов спорта. У вас когда-нибудь отказывал двигатель? Mm -hmm. а, на машине, может быть? <laughs> У меня три раза на планере. Три раза на вот этом планере я заходил на... Ну, скажем так, был готов к вынужденной посадке. Два раза приземлялся вынужденно один раз прерывал взлет садился перед собой и могу сразу вам сказать что это очень э, такая сложная ответственная задача сконцентрироваться в этот момент и сделать верное решение Оп, и мотор встал ну, шура готовься взлету посадки Сядем, порядок. Ну, просто ускоряй больше, все в порядке. Заходим. Оп. Оп оп оп, оп, оп. оп, оп, оп, Прилетели. Вот такая вот. Самый Ох. короткий полет, но познавательный. И не говори. А, у хорошего. Пилота должен быть некий образ полета в мозгу. Вот как планер летит, почему летит или самолет летит, что с ним происходит в данный момент. И задача хорошего пилота вычленить самые важные факторы. Умение грамотно действовать в сложной ситуации это, наверное, высшая доблесть пилота. Доволен ли я собой в своих штах ситуациях? Ну, наверное, больше да, чем нет, но мне все-таки достаточно легко. Это планер. Uh, у него контролируется не так много параметров Ну вы скажете, планер, это же сразу ужас Это штука, которая летает без двигателя Ну, наверное, отсутствие двигателя Как раз и позволяет uh, летать на этой штуке просто Я сейчас долетаю до пяти аэродромов Несмотря на то, что подо мной вот Такие всякие ужасные горы, скалы и так далее И тому подобное Но мне было, наверное, приятно я с собой доволен том, что мне удавалось В сложной ситуации с отказом двигателя Держать... В кучке весь полет и знать куда я приземлюсь принимать какие-то решения помогает мне, это большой опыт. У меня 7000 часов налета на планере и 3000 часов налета на параплане. Что же мешает пилотам большой авиации принимать грамотные решения и не попадать вот в такой туннель, когда вот зацикливается пилот на каком-то одном, двух, трех параметрах и не видит картинку полета целиком. Наверное, как раз небольшой налет в нештатных ситуациях, небольшой налет на каких-то летательных аппаратах, не похожих на их Э, там эти боинги, аэробасы. То есть отсутствие какой-то некой свободы, э, свобода принимает решение потому что часто э, приходится работать по шаблонам. Шаблон, отказ двигателя, нужно сделать то-то и то-то. Э, еще какая-то э, происшествие, что-то случилось, еще одна процедура. Они эти процедуры четко знают, гоняют на тренажерах, э, существуют какие-то комбинации этих процедур, но в целом э, это все равно подходит под какой-то шаблон. А потом... Шаблон исчезает. Ну, например, э, ситуация, когда на Ан-148 замерзли датчики указателей скорости и приемники воздушного давления, и скорость отображалась неверно. А дальше исправный самолет, у которого нормально работали двигатели, командир воздушного судна э, вогнал в планету. Просто зациклившись на параметре скорости, э, не видя, что э, там он теряет высоту, не... На... Не, не посмотрев банально, тупо на авиагоризонт. То есть у нас авиагоризонт даже есть на планере. Мы можем всегда им воспользоваться. Вот, посмотрите, вот он, авиагоризонт. И если ты втыкаешь планер, самолет в планету, вот идет рост скорости. Если ты видишь под собой землю, то, наверное, возьми, потяни ручку на себя и пойди вверх. Конечно, мешало то, что у них были облака. Конечно, мешало, что э, все вокруг орало, кричало, пищало и так далее. Но, Но это был именно туннель потеря образа полета и следование одному параметру. Три года назад, в августе 2019 года, произошел еще один яркий случай, к счастью, не закончившейся катастрофой, а просто посадкой авиалайнера Airbus 321 в кукурузу. Он еще интересен тем, что на следующий день Владимир Владимирович Путин присвоил звание Героев России летчикам и тем самым поставил всю ситуацию в очень неудобное положение, потому что Любое происшествие авиационное должно быть расследовано. Для этого создается комиссия, и Межгосударственный авиационный комитет должен разобрать этот случай и понять, что же случилось, дать рекомендации будущим летчикам, чтобы они не попадали в такую ситуацию, могли справиться. То есть это важнейшая работа, направленная на безопасность полетов не только там в отдельном государстве, а международную. И признание того, что пилоты-герои, на мой взгляд, ну, я считал, что вообще поставил крест на расследование. Я поставил даже 100 евро, проиграл их, говоря о том, что расследования не будет. Расследование сделали, на это потребовалось 3 года. И я преклоняюсь перед мужеством людей из межгосударственного национального комитета, которые смогли сделать очень грамотный, красивый и достаточно точный отчет, в котором, да, некоторые моменты обтекаются, но они обтекаются именно потому, что... Ну, как вы будете спорить с президентом Российской Федерации? А, и я попробую сейчас показать, что все-таки летчики отработали не идеально. Они отработали настолько, насколько они могли. Отработали на уровне своих профессиональных навыков. Но ситуацию, в которой вот все пришло, можно было, а, первое, со всем исключить на этапе еще взлета, а во-вторых, можно было лететь, если не совершать ошибок, которые летчики сами признают, что совершили. И зачеты ярко следует, что если бы пилоты грамотно пилотировали самолет, то есть, как положено, убрали бы шасси после взлета и не допускали бы скольжений в процессе пилотирования, то самолет к моменту, когда он упал, он бы набрал 600 футов высоты до 200 метров, мог бы продолжить полет и мог бы зайти на посадку. Но э, привело бы это к лучшей ситуации, если вот так подумать, то может быть и нет То есть там масса совершенно веер событий, которые интересно рассмотреть И я вам сейчас, наверное, постараюсь показать, что все, что произошло, это реальное везение То есть то, что самолет удачно приземлился в кукурузу, это везение и хорошая конструкция авиалайнера Который не позволил убить пилотов и пассажиров Погнали! Итак, погнали! Как вы видите, друзья, мы видим снег этого года. Свежий выпал буквально позавчера. И наш авиалайнер, наш планер не болится летать у рельефа, потому что мы приучены это делать, мы привыкли это делать. Мы на таком рельефе черпаем энергию. Обычные же пилоты чаще всего проводят все свое время на большой высоте и маленькие высоты измеримые такими на которых мы сейчас летаем над рельефом они используют исключительно на этапе взлета и посадки и я буду не удивлен если маленькие высоты гипнотизируют и пугают пилотов то есть для меня маленькая высота это просто возможность посмотреть на горы очень красиво потому что конечно кайф когда ты носишься над горами именно вот так они а слишком высоко слишком высоко скучно но для того чтобы так летать нужно во-первых, чувствовать землю. Во-вторых, обладать запасом по энергетике. То есть, на данный момент у меня скорость 250 км в час. И смотрите, я сейчас пройду над склоном достаточно низко. И посмотрите, насколько я могу подняться вверх. У меня нет двигателя. Но у меня есть энергия. И хороший пилот прекрасно понимает, что он обладает как энергией высоты, так и энергией скорости. И самая плохая ошибка, которая может быть у летчика, это потеря скорости, потому что потеря высоты это, конечно, страшно, но потеря скорости это еще страшнее, потому что потерявший скорость авиалайнер, самолет, планер, все что угодно, он перестает управляться. Он теряет, теряет, теряет скорость. Не буду я штопор делать, не переживайте. Я просто показываю, что если наш планер потерял скорость до 80, он опустил нос, он сам себя защищает. Также хорошо себя защищает любой хороший авиалайнер. Если уж кому сдавать звезду героя, это как раз Эрбасу, который когда командир воздушного судна 321 Арбаса тянул, ну как вот я тянул вот этот... Ручку управления на себя. Я ручку до себя, до упора и даю правую ногу. Вот он свалился, вот он завертелся. Ручка нейтральная. Вот так он тянул джойстик Аэрбаса, пытаясь сохранить высоту, теряя при этом скорость. И только автоматика авиалайнера... Позволило избежать срыва в штопор и последующего падения самолета на планету Земля. Медаль! Звезду героя! <laughs> Рбасу. Как в принципе всем повезло, что люди остались живы. Это в данном случае везение. Посмотрим, почему. Подожди, стой, сейчас. Готов? Готов. Отлично. Закрываем фонари. Проверь, пожалуйста, рация работает? Рация. Работает. Да. Хорошо. Форточки закрываем. Флажки подачи воздуха открываем. Угу. Так, я готов. Все проверили. Фларм работает. Навигация работает. Интросторможен. торможен Запускаю двигатель. От винта. Друзья, мы запустили моторы, проруливаем по аэродрому, чтобы выбраться на взлетно-посадочный пропуск. Аэродром у нас нерегулируемый, то есть диспетчера нет. Перед тем, как запуститься, я все осмотрел. Перед тем, как выехать на взлеточку, я тоже все осмотрел. И, естественно, я посмотрел, что нету пташек. Ну, темных обычно у нас не бывает. А вот были случаи, когда на взлете поутру. Я сталкивался с птицами, и одну чпокнул винтом. Птичье перо. Смотрите, как у нас зарядила птица стабилизатор. Так, никого, температура двигателя 42. Проверяю по контура зажигания. Я буду убирать высоту значительно медленнее. Поэтому я его убираю при первой возможности. Самое важное скорость. А на второй версии высота. 0,9 метров в секунду дает нас мотор, скорость 100 км в час, обороты 6.900, ну, 7.100 мы можем ставить. И поэтому для набора высоты мы всегда стараемся использовать какие-нибудь места типа склона. Вот сейчас на склон дует не сильно, на ветер, и это позволяет мне немножко легче набирать высоту. Вот смотрите на вариометре 2 метра в секунду уже, а было 0.8. Хороший пилот всегда экономит энергию. Если пилот летает на обычном самолете, то экономия энергии позволяет ему просто экономить топливо или лететь быстрее. А Пилот-планилист планерист это вообще основа. То есть, когда мы летаем без мотора, любую энергию, которую мы набираем, мы тратим на это время, мы поднимаемся в восходящих потоках. Соответственно, если ее бездарно тратишь, то это ну, как? это неэффективно. Ты не победишь на соревнованиях, ты не будешь летать быстрее. Поэтому основное, чему учит планеризм, это места искать, где есть энергия, набирать эту энергию и экономить энергию, потому что, считайте так, сэкономил и потратил. Сейчас у нас уверенный подъем 1,9 метра в секунду, даже поток помогает. Ниточка, которая у нас сейчас, она почти ровно. И вот смотрите, что будет, если я сделаю скольжение. То есть неэффективная работа планера. Во-первых, мотор завыл противно скороподъемность наша падает это осветитель за 20 секунд вот пожалуйста планер перестал набирать высоту он ее не набирает все из-за чего скольжение наш планер летит плохо. и как только прекратил скольжение мы имеем с мотором 2,6 метров в секунду в же самом месте в начале этого учили по левому борту пролетают орлы как правило орлы очень дружественные нам они тоже используют для парения энергию природы. И сейчас нам показывают, собственно, восходящий поток, где находится. Мы с ними летаем, с ними летаем в одном восходящем потоке. Стараемся их не обижать, потому что, по сути, небо... выключился друзья выключил двигатель ставлю сейчас на тормоз уловитель винта винт немножко увеличиваю скорость сейчас, оп, винт провернется вижу вижу орла стал вертикально и теперь я убираю мотоустановку в положении охлаждения в которой она будет оставаться 8 минут 6 8 минут за которой двигатель остынет и можно будет все убрать в фюзеляж Выключай рацию. Мы имеем право выключить радиостанцию в полете, совершенно не обязательно э, с ней летать. А дальше на посадке мы опять ее включим, потому что планируем все это время летать в воздушном пространстве неконтролируем. то бишь гольф. Для этого нам не нужны радиостанция. А на взлете, на посадке мы включаем, чтобы знать, что творится на аэродроме, что делают окружающие пилоты, какие у них планы. Но ну, мы летаем сами по себе, у нас нет диспетчера на аэродроме. Мы планируем, собственные действия самостоятельно и за все отвечаем сами. 2,2 метра в секунду мы набираем без мотора, как вы видите. Ничем не хуже. <свы> и долетели мы до кромки облака, не будем в облачность ходить, потому что здесь летают и другие клонеристы. А будем болтаться под облачком, остужать наш двигатель. И чтобы не входить в облако, я могу, например, сейчас не из-под него выйти или выпустить воздушные тормоза-интерцепторы. Вы, возможно, скажете, друзья, Игорь, а зачем столько нам информации? Э -э, вроде как самолет в кукурузу приземлился, а не планер. Зачем ты, ты пикаешь сюда планеризм? Вообще, как в каждой бочке затычка. <Ollie> друзья, хочу пояснить, что эта катастрофа как раз идеально разбирается с точки зрения планеризма. Оп. Оп. Все, можно обесточивать питание мотора. Я передаю управление ученику. Готов? Si Optimizing Отдал. Он летает родинь жизни, поэтому может косячить. И это нормально. Кстати, к нам подлетает еще один планер слева. Какие классические ошибки, он не будет выдерживать вот эту ниточку ровно. Она будет у него летать с некоторым углом. Видите, сейчас он скользит. Ниточка расположена в бок. На наш планер... Можно да, конечно, Федали нужно. Я, видите, как идеально выбрал начинающего пилота, который, это нормально, он будет делать эти ошибки. Но, поверьте, через неделю он будет летать, эта ниточка будет по струночке. Он будет летать, ок, ну, не как Господь Бог, конечно, но близко к этому. Ага. Потому что неделя полетов на планере чистит пилотирование лучше, чем, наверное, годы на самолете. Пока мой ученик летит по прямой, пытается лететь по прямой, это не так, кстати, просто, друзья. Вот представьте, что вот летит на вас планер ровно Он красиво обтекается воздухом, как положено, все прекрасно. А теперь представьте, что этот планер летит вот так вот, раком повернутый. Соответственно, за всем, за фюзеляжем, за э, неэффективное обтекание крыла, неэффективное обтекание переднего. То есть все э, это создает дополнительное сопротивление. Что это делает сопротивление? Он тормозит. В обычном режиме полета, самое простое объяснение, как летит самолет, это вот самолет летит, вот ровненько никуда не дергается ни выше ни ниже в горизонте параллельно планете земля и естественно вырабатывается подъемная сила которая держит его в воздухе но при этом вырабатывается и сопротивление и именно это сопротивление преодолевает тяга двигателя если тяга двигателя равна сопротивлению наш самолет будет лететь ровно если тяга двигателя больше сопротивления то самолет будет увеличивать скорость или если он увеличит тангаж то он будет набирать высоту если тяга двигателя меньше сопротивления, то получится, что как бы пилот не хотел лететь параллельно планете Земля, он будет или терять скорость, то есть тяга двигателя меньше, соответственно сопротивление будет тормозить, вот это дельта сопротивления будет тормозить наш летательный аппарат. Или, или а, самолет, планер будут снижаться. То есть планер у нас постоянно снижается. То, что мой ученик сейчас зашел в восходящий поток, я взял ручку. Да. Это Лишь вследствие того, что у нас Вот над этим лесочком Поднимается воздух Этот склон нагрет, я знаю это место Здесь два фактора Первое, над холмом висит облако Мы на него ориентировались Ну и второе, это термичное место Это нагретый солнцем склон С хорошей экспозицией И исторически это место пристреленное То есть я знаю, что здесь при такой погоде Сходит восходящий поток Я этим пользуюсь для набора высоты Смотрите, на высотомере сейчас тысяча 900 метров я сейчас переставлю закрылок на пикирование мы опускаемся до уровня башни посмотрим 1900 метров поскольку сколько же мы сейчас разменяем вот скорость у меня 200 250 скорость ну почти уровень башни высота 1680 ну вот я вам показал насколько планер может свою высоту изменить потратив сейчас у нас высота на скорости 120 тысяч 860 метров то есть ну понятно что мы что-то израсходовали на такой метров, да? энергичный маневр то есть мы потеряли высоту за счет сопротивления но в целом очень часто можно считать такую простую формулу что потратил то вернул давайте поговорим об этом и аккуратненько разберем этот инцидент начнем сначала что произошло если коротко в Жуковском взлетал Airbus 321 на взлете практически сразу после отрыва в его левый двигатель попала птица и в правый тоже оставшиеся тяги обоих двигателей немножко не хватало до штатного режима ухода на продолженный взлет и захода на последующего захода на посадку Но даже этой тяги хватало для продолжения полета и даже для набора высоты. То есть расчеты моделирования показали, что если бы пилоты делали все правильно, то высота в момент вот когда они бам в кукурузу приземлились, вот если бы делать все правильно, в этот момент было, у них было бы 600 футов, это там 200 метров высоты, что, ну, в общем-то, достаточно прилично. Пилоты же сделав ряд ошибок. Продолжали полет по прямой, в конце концов они потеряли скорость. Система защиты Аэробаса не дала им сорвать в штопор наш летательный аппарат. По сути, система посадила планер на кукурузное поле. Можно сказать, пилоты приземлили планер. В данном случае мы сейчас посмотрим, досконально разобрав полет, мы посмотрим, кто же его в итоге приземлил в кукурузу. А пока я вам сейчас покажу... <смех> что бы было, если пилоты давали, делали именно то, что они хотели сделать? Дело в том, что туннельный вот этот вот эффект, возникший у командира воздушного судна, который пытался поддерживать высоту всеми силами, он привел к тому, что у Airbus постепенно увеличился угол тангажа, ну, угол атаки, до... Неприемлемой величины там было 12, потом 13, ну как в итоге 15 градусов этот максимум И в этот момент срабатывает защита, срабатывает э, логика работы самолета Которая просто пилоту не дает сорвать его, не дает превысить угол атаки Не дает сорвать этот летательный аппарат в штопор А пилот пытался сделать это поддержать высоту увеличением тангажа приводит к падению скорости и это такой эффект кумулятивный то есть дальше больше чем больше логоатаки тем быстрее тормозится болет, потому что он летит неэффективно как утюг и соответственно дальше большие углы и что дальше вот есть у нас 100 метров что дальше если у нас вот такой угол да вот так в землю носом я вам сейчас покажу как это выглядит погнали я тебе штопорочек с плечу осматриваю бегло что внизу у нас никому нет вот есть эти планер все, значит, немножко дальше отойдем. Потому что крутить штопор рядом, ну не штопор, сваливание даже делать рядом, когда кто-то еще то летает, это неправильно. Можно человека напугать. Неизвестно, что он хорошего в вас еще подумает. Я сейчас буду уменьшать скорость нашего полета. Вот у нас 100, вот у нас 80. И дальше вот я ручку, видите, полностью дал на себя. Я, у меня защиты нет, у меня прямая механическая связь с ручки, с нашим замечательным планером, и а планер не хочет что парить, он не хочет, он смотрите, Он берет просто опускает нос, говорит, ты что парень, ты что, ну, во-первых, это заслуга нашего первого пилота, у него 100 килограмм, поэтому у нас передняя центровка, ну и плюс я мальчик тоже 92, что видите, наш планер в такой конфигурации, в такой, в такой ситуации не хочет, даже не хочет парашютировать, я могу только динамически это выполнить, разогнал, сейчас ручку задрал, Сильно задрал, видите, я такой вот делал, прям в небо нос смотрит, а он все равно, видите, просто нос опустил, но уже с попыткой что-то там попытаться крутнуть. А теперь, если будет несимметричное обтекание, то есть если я дам ногу, а часто бывает такое, часто бывает что-нибудь, когда маленькая скорость, учат ножкой, или там один двигатель не работает, и вот тогда вот. И дальше мы шуршим к земле, пассажиры орут, ай-яй-яй-яй-яй-яй, мы все умрем. ай Как вы видите, друзья, до планеты Земля осталось совсем чуть-чуть. Ну, понятно, что у нас, мы здесь достаточно высоко. Вот, мы с тысячи метров над рельефом эту штуку начинали, как положено. Но, а представьте, уже у вас сто. Со 100 метров -то из такого не выходит. Даже планер, даже все что угодно не выходит с такой высоты из стопора летательный аппарат. Поэтому, друзья, действия пилота, направленные, чтобы любой ценой поддерживать высоту, они неправильные. Пилот потерял э, образ полета, сконцентрировался на этой высоте, Ну, про скорость они там в какой-то момент вспомнили, но в общем-то не очень. И дальше Airbus спас всех. То есть он не позволил увеличить угол атаки больше 15 градусов. Самолет летел на этом одном бедном двигателе, который вывели на взлетный режим и висел. Нос постоянно снижался. Со скоростью 4 метра в секунду этот самолет шмякнулся в кукурузу и дальше остановился в этой кукурузе. То, что все живы остались, это реальное везение. Кому нужно давать звание Героя России? Самолету А321. Компания Airbus. При этом я абсолютно не ругаю пилотов, друзья, потому что я косячил на планере многократно. Я два раза садился без шасси, например. Я путал закрылок с интерцептором. Я на взлете забывал закрыть воздушные тормоза. То есть я делал массу ошибок, которые... Да, бывают. У меня налет 7000 часов на планере и 3000 на параплане. за это время, естественно, скопилось... Я взял облачку. Нам надо вообще-то под облачку, Вкратце вы все поняли. А Теперь давайте не вкратце, а подлиннее детально разберем этот полет. Благо я отчет МАК прочитал... Ну, раз, наверное, три. <смех> Достаточно подробно. Он читается, на самом деле, я ссылочку оставлю в описании, он читается как детектив, как э, роман, как... тут ну, это просто класс. И на самом деле, очень поражаюсь, я еще раз говорю, мужеству людей, которые аккуратно смогли это сделать. И, по сути, выпустили отчет, который противоречит мнению президента Российской Федерации. Президент Российской Федерации считает, что пилоты герои, а Межгосударственный авиационный комитет считает, что пилоты совершили ряд ошибок, естественных, обычных ошибок. Но если бы они, ну, они не сделали ничего геройского Если Гагарин летел неизведанное, у человека был реальный шанс один там скольки-то просто остаться в этом космосе, погибнуть. То и он осознанно решил сделать этот выбор. Это герой, человек, шагнувший неизвестное А два пилота просто пилотировали самолет, который просто приземлился. Так же, как другие люди пилотировали не знаю, самолет, приземлившийся на него. как делали работу огромное количество пилотов. И если уж говорить о подлинном геройстве, то, наверное, на меня самое большое впечатление произвело как пилот, который попал на самолете так называемый подхват, понимал, что он погибнет. И до последнего, до последней секунды своей жизни он диктовал параметры полета, чтобы люди на Земле потом могли разобраться, что же случилось, из-за чего возникло это действие. Вот это героизм. А мешать нормальному самолету лететь, увы, не героизм. Гагарину дали звание Героя Советского Союза через два дня, после того, как он слетал в космос. А, пилотам, посадившим борт в кукурузу, тот, который, в принципе, мог лететь, Дали звезды героев на следующий день? Просто чтобы сознать положительную новость. Владимир Владимирович, это по барски, по царски, так в здоровом обществе не делается. Хочу, даю звезду, хочу, не даю. А самое главное, что вы тем самым очень сильно обидели этих людей. То есть люди-то понимают собственные возможности, и люди понимают, что они сделали. Понятно, что не взять звезду героя, они не могут. Ну, Такое государство, дальше им всю карьеру можно поломать. Да, Они берут, но дальше им с этим жить, вот с этим ощущением, что они э, герои, хотя не сделали ничего экстраординарного. Даже, скажем так, не сделали чего-то, что могли бы сделать. Это у них останется на всю жизнь, и в этом виноваты вы, поэтому было бы замечательно, если бы вы могли написать им письмо и сказать, парни, я извиняюсь, так получилось, я вот думал так, а получилось чуть по-другому. Простите меня, пожалуйста. Это будет самым, наверное, хорошим выходом из ситуации, если вы наберетесь мужества и найдете в себе силы сделать это. С большим приветом с неба! Каждый пусть делает свою работу, пускай э, комиссия разбираются и выясняют, кто же виноват, кто сделал подвиг, а кто нет. А глава государства пускай занимается управлением государством, а не вот так в нем званий Героев России. А мы же перейдем к следующему этапу нашего полета, к посадке. Сейчас посмотрим, как приземляется планер и как он это может делать быстро. Самое главное, что планер приземляется всего лишь один раз. У него один единственный шанс на посадку. Но мы этого не боимся. Мы планеристы, мы пилоты, которые реально умеют летать. Итак, друзья, мы над аэродромом нашим смотрим на ветер. И он 19 км в час на этой высоте. Однако колдун визуально показывает несколько больше. Поэтому хорошим правилом хорошего тона будет... Сделать несколько таких кружочков И посмотреть ветер пониже Шасси у меня в данный момент выпущено Я сейчас выпускаю воздушные тормоза И сбрасываю на них метров 200 Вращаясь и наблюдая одновременно за нашим указателем ветра У нас хорошая инерциальная система стоит Дорогая импортная и ветер показывает достаточно точно, но все-таки не настолько точно, сколько хотелось бы. И фокус в том, что низовой ветер может быть несколько сильнее, чем ветер на той высоте, на которой мы сейчас находимся. Приснизился достаточно. Закрываю тормоза и щупаю ветерочек на этой высоте. Если бы на нашей мариодроме сидел какой-нибудь диспетчер, у него была бы вышка... Он бы мне, конечно, сказал бы, что меня ждет. Но сказать он мне это не может. И я на свой риск, страх и так далее сам определяю способ захода, который я выберу. У меня есть две возможности. Зайти с немножко попутной составляющей от того карьера. И в этом случае я рискую тем, что у меня огромная энергия, Лишняя запасена в планере, и, соответственно, мне придется сильнее использовать колесный тормоз, чтобы остановиться где-нибудь вот у того ангара. А вы же понимаете, да, если я ошибусь, то я в тот ангар как раз и запаркуюсь И, с другой стороны, я могу садиться от склона. это, скажем так, совершенно не страшно, но в то же время... Придется я займу полосу, остановлюсь на полосе, тащить потом планер придется хвостом и так далее и подобное. То есть тоже вроде как нехорошо. И вот как вы думаете, какой что я сейчас выберу? Вот ветер на предыдущем проходе мне казалось, что он боковой совсем. Сейчас видите, он повернул вроде как уже не боковой, а почти по полосе. Я в этом случае ошибаюсь в сторону безопасности. То есть если вдруг я ошибся и так далее, то только вот... ну. Я приземлюсь все равно нормально, но придется толкать планер, тащить. То есть какие-то такие вещи, которые связаны с тем, что мне будет неудобно. Но это значительно лучше, чем сейчас э, насиловать шасси нашего планера и садиться по ветру. Я принимаю решение приземляться против ветра и заходить от склона. Сейчас посмотрим, как это будет. Хотя сейчас, вот, например, вертер 90. Но, как вы видели, чуть, буквально чуть до этого было по-другому. В данном случае решение принято. Я захожу на посадку и докладываюсь. Сэр Лабатень, директор Дамвинг, Лендинг Норд. Проверяю шасси, от второго к третьему на докладе. Как раз это было. Проверяю закрылок, стоял он не в том положении. И проверяю воздушные тормоза, вышли. И все, у меня вся конфигурация подготовлена к заходу от склона. Ну, я сейчас отстравливаю избыточную высоту. Держу скорость. Сейчас скорость больше, чем немножко нужно, чем поменьше делаю. Наблюдаю полосу, турбулентность какую-то тоже наблюдаю. Доворачиваю. не на ось полосы, наискосок буду приземляться. Проношусь над деревьями на скорости 130. Подвожу планер к планете. И делаю выравнивание И лечу, лечу, кашу энергию. Лечу, лечу, лечу. Ну, немножечко, скажем так... Можно было приземляться и по ветру. То есть вижу я сейчас, что ветер, да, слабее, чем я думал, но это ошибка в сторону безопасности. То есть если бы Лучше походить, потолкать, нежели свистеть и гореть, вонять, вонять этой жженными колодками, пытаясь остановиться. Будет хорошо, если мы будем в таких ситуациях рассчитывать не на такое везение, что вот сошлись факторы и повезло, а на максимальный профессионализм и, не знаю, надежность техники, надежность служб, надежность, в конце концов, окружающего мира вокруг, и люди будут понимать, что свалки рядом с аэродромом – это бред, так делать нельзя. Вот такой был не очень веселый ролик, но тот, который может позволить научиться большему. До да новых встреч, уважаемый любитель летных видов спорта, для более позитивных роликов.